Всем привет, друзья, с вами Чайок ТВ. В данном ролике я расскажу, как же призвать монстра в игре Амон Каз. Но также я и Туман Чемист расскажем историю данного страшного монстра, которого зовут Пожиратель. И да, всем привет, друзья, с вами также я, Туман Чемист. И сегодня мы реально с Чайком ТВ углубимся с вами в историю одного очень странного, засекреченного монстра в игре Among Us, о котором ходит множество слухов вокруг всей игры. И сразу вам хочу напомнить, чтобы вы не забывали поддержать этого парня прямо сейчас своим лайками и подпиской. И давайте договоримся следующим образом. Если вы действительно готовы столкнуться с этим монстром в игре, то обязательно продолжайте смотреть это видео до конца. А если вы все-таки сомневаетесь в том, что вы выдержите его появление, то просто закройте это видео и забудьте об этом как страшный сон. Ну а сейчас вы как раз таки и узнаете, что же это за секретный зашифрованный монстр в с утвержденным названием Пожиратель. Ну а прежде чем призвать данного монстра, Нужно сначала узнать его секретную историю. История этого монстра Пожирателя началась с того, что он в одной из игр просто стал импостером на карте мира HQ. Он был одним предателем, но очень и очень злым и кровожадным. Как вы знаете, такие персонажи очень плохие и их вообще никто не любит. Пожиратель из-за того, что хотел убить как можно больше членов экипажа, убивал очень-таки неаккуратно. Он убивал в местах, где было большое скопление людей, что и приводило к тому, что ребята, которые были с ним в одном составе астронавтов Стали подозревать его Но каждого, кто подозревал его Пожиратель просто убивал И про убитых больше никто не слышал И кстати, друзья, напишите, пожалуйста, в комментарии Как хорошо вы играете за предателя в игре Аманкас Хотя я на 100% уверен, что вы играете в эту игру намного лучше Чем как раз таки этот пожиратель Этот монстр один раз из-за своей жажды крови Убил человека на глазах своего друга. Тогда Пожиратель погнался и за ним. Перепуганный член экипажа кое-как добежал до комнаты под названием «Столовая» и нажал на красную кнопку. После чего, соответственно, началось собрание, в котором друг умершего члена экипажа рассказал, что Пожиратель убил человека у него на глазах. Из-за множества подозрений, все-таки Пожирателя выкинули в открытый космос, в котором он и попал на таинственную планету. Название данной планеты было давно засекречено, потому что там происходило ужасное. Когда пожиратель попал на данную планету, он стал мутировать. Из-за того, что он мутировал, он был достаточно страшным. Поэтому его дразнили все, кто находился на этой планете. Поэтому ему приходилось прятаться. Прятался он на горах, из-за чего он и научился летать. Шло время, люди, которые обитали на этой планете, пытались найти Пожирателя для того, чтобы его поймать и посадить в клетку, после чего издеваться над ним. Об этом знал Пожиратель, и он сильно мечтал отомстить всем, кто над ним издевался, а над ним издевались все обитатели этой планеты. Но однако Пожиратель с каждым днем мутировал и становился больше, сильнее и еще кровожаднее день за днем пожиратель учился как можно лучше научиться летать для того чтобы прилететь еще и на другую планету на которой находится мир HQ, чтобы отомстить абсолютно каждому однако пожирателя один раз увидели где же он прячется и за ним пришла огромная армия для того чтобы его поймать но из-за того что пожиратель научился хорошо летать ему пришлось прилететь на соседнюю планету там он остался совсем один, из-за чего он окончательно одичал. Спустя год данный монстр очень сильно вырос. И когда он вырос, он понял, что он в силах отомстить каждому, кто его обижал. Он очень сильно был зол на тех людей, которые пытались его поймать для того, чтобы посадить в клетку. Он схватил планету, на которой находились эти жители, и он оставил эту планету у себя в пасе, как трофей таким образом он стал показывать то что он очень сильно зол он очень сильно кровожаден потом он решил вернуться на станцию мира ШКью для того чтобы полностью ее поглотить он возвращался несколько раз на станцию мира ШКью, но однако ему не удавалось поглотить данную станцию из-за того что его отпугивали лазерами но если его призвать то он опять прилетит для того, чтобы попытаться атаковать станцию Мираш Кью. Ну а так как уже я рассказал всю историю данного монстра, можно приступить к инструкции «Как же призвать пожирателя». Для того, чтобы призвать данного монстра, нам надо создать комнату в локальной и обязательно стать красного цвета, потому что пожиратель просто ненавидит каждого, кто красного цвета. Ну а когда мы стали красного цвета, нам надо открыть чат и написать «Hey, монстр!», обязательно чтобы данный текст был по-английски и соблюдена пунктуация, тогда все получится. Отправляем данное сообщение, и теперь мы выходим из этой комнаты и создаем свободный забег на карте Мира ШКью. Всю информацию, как призвать монстра, я брал с проверенного форума, поэтому надо делать все, что делаю я. Открываем ноутбук, и нам не нужно становиться импостером. Обычно нужно стать импостером для того, чтобы призвать монстра, однако пожирателя можно вызвать членом экипажа. Для того, чтобы его призвать, нам нужно сделать все задания, которые находятся на балконе и отключить абсолютно все остальные задания. Да, это достаточно время затратно, но это обязательно для того, чтобы вызвать пожирателя а ребята, здесь есть загвоздочка то, что данный монстр призывается очень редко. И также он прилетает только если его призвать в 12 часов ночи. Но так как у меня 12 часов, он должен прилететь. Теперь мы должны выполнить задание, в котором мы должны раскромсать астероиды, дав понять, что на станции мираж кто-то находится. Также пожиратель поймет, то, что у нас закончились боеприпасы, Потому что мы потратили их на то, чтобы раскромсать астероиды. И тогда он точно захочет прилететь и напасть на данную станцию. Итак, я уже почти выполнил задание. И теперь мы идем мерить температуру. После выполнения данного задания, пожиратель точно должен к нам прилететь. Итак, для того, чтобы измерить температуру, нам надо нажать на кнопку богин И тогда запустится данное задание. Ну а когда мы выполним его... Тогда монстр должен прилететь. Итак, написано то, что задание выполнено, и мы победили. Теперь нам надо нажать на крестик, и тогда монстр прилетит. дошел к концу, спасибо за то что ты его посмотрел и надеюсь что ты поставишь лайк, не забывай то что данный монстр прилетает очень редко и его нужно вызвать Именно в 12.00 ночи. Именно тогда он прилетит. Также, пожалуйста, напиши в комментарии, сколько у тебя сейчас времени. Мне просто будет очень сильно интересно почитать. Также напишите, пожалуйста, комментарии, записать ли нам с туманом еще одну коллаборацию. В общем, с вами был Чайок ТВ и Туман Чемист. Всем пока.